Так, залазим в мир попугаев наших местных разного толка, постараемся их наспугнуть потому что наши попугаи они двухцветные и порой просто веселят своими запрыгами Особо говорить нечего тут, это такой ролик разгрузочный. Так, вот они меня не видят и хорошо. Вот в таком ключе. Декорация ебанутой сказки. Деревья охуевают от оцепенения ледяного, который их засунули. Ветки отяготились. Вот так вот получается. Не желали хуеты, получили до да, езды. Да, надеюсь, не на особо напряжет. Это разгрузочный ролик. То, что я говорю, это один хуй. Ничего не будет в итоге в кадре. Скажем так. Такие попугаи. Вот у нас завтракать. Главное их не спугать. Поели у себя, поели там. Вот так вот. Ну как-то вот так. Ну вот засниму это у меня там разного типа. Это я по городу шарахаюсь, шарахаю этих двуногих, блин. Это у меня тут не там вот я вот обновил вот эту малиновую вставку стоял, синий он тут, и еще у меня там одна запрятанная, вон там с красноватой вставкой. Ну, как говорил, это типа рисунка. Прикол в том, что это, мне-то плохо, кто что думает. Это громоотводы, я периодически их сменяю. А вот этот, грубо говоря, из фольги. Из кусков тоже собирал. Плотные. Вот это кренделя, Типа купольного. Потом, думаю, это. Что парится, блин, это? Фольга рвется. Вот это она тонкая. А я сначала взял фольгу, на столе расстелил. И ну, вот этой клейкой лентой сразу это ее скреплял слоями чтобы прочнее было, а потом это вокруг головы примерно смерил, склеил, потом замотал, а еще склеил. Вот, в общем, гудела минут 10 назад эта поебота, которая там наверху закрыта этой ширмой облаков голографических, и вот она, пожалуйте. Это педро-то сыпет эту гадость белая. Гандоны, блядь. Еще пускай какие-то пидорасы будут квакать, что это, это мы сами что ли воплощаем дермище. Пошли не все нахуй с этой зимой, с нашего плана бытия. Суки ебучие. Всем доброго постоянства. Сегодня у нас по навязанному вчисления 28 дикюня. Дикого июня такого. Тут у меня грецкая скрупа, которая потом в мульчу пойдет где-то, когда эта белая гадость законная. Съебется к чертям собачьим. Не хотела я сразу показывать некоторые моменты. Ну, что скрывать. Тут у меня косточки вишни, боярышника, фиников. Еще там виноград тоже есть. Это у меня виноград розовый, который в дополнительный пойдет у меня на засев. Вернемся к киви. Вот это молодняк киви. Из-за того, что света не так много. Он у меня разбежался. А вот это киви, которые мне пидорасы заморозили. Они тоже расчухались. И начали давать свежие ветки. При том, что это у меня сверху... Да, и там, кстати, еще гранат есть. У меня это все накрыто. Потому что это инкубатор. Поливая его, фактически не поливая, там влажность своя. Тут среди... Среди этого граната, который не знаю в каком состоянии жизни, у меня же тут еще насеян и киви в том числе, и томаты где-то засунуты были. В общем, у меня тут тоже молодняк идет. Тут этот чинаиско чурище его особо-то не заметит Ну вот один увидели. Цитрусы на себя много берут буквально. И поэтому состояние такое. А так как и большая часть крупных они не выжили после высадки позапрошлым летом на улице. Не перезимовали ни в лесу, ни здесь. Ну, что есть, то есть. С грушей я пока тут оставил. Не буду в холодильник убирать. Смысла не вижу. Так же, как вот эти вот, три контейнера. Два, один из подсоды и эти торфяники. Два. Это у меня просто... И там яблони, но там в разнобой яблони. А вообще я сюда привез грушовку, косточки. У меня тут есть анис, который мне нужен. И у меня есть хиномелис, который тоже у меня тут лежит. Скажем так. Лежит он у меня. Вот он. Они пойдут, три вот этих контейнера пойдут чуть позже. Когда почву возьму, в общем, эти три контейнера пойдут у меня на будущее яблоневые <свят> и э, вышные деревья, кустарни. Ну, кацаповские сказки начинаются вот с этого. Вот. Сегодня у нас по-навязанному 10-е. Еннвюля, 2023 он вон там какая-то хуета, вроде как летит или хуй его знает, полосочка такая удлиняющаяся. Там у нас что-то всходит непонятное, лампочка ебучая, толку от которой, блин, без внешнего обогрева, как видите, ни ху-ху, бу. Ну тут тоже вот, как и на том окне. В общем, вот получается, было серо сиреневое небо, светлое, к рассвету, так называемому, оно начало розоветь. И вот этот розовый полок спустился в края влево-вправо, то есть в север и в восто восток, в восток и запад. И открывается вот такая, типа лазурь, недолазурь, с белыми какими-то матовыми хрен пойми чем и потом на ну, включается вот эта лампочка и потом какие то пидорасы вот такие опять что то там то ли они полок перетаскивают то ли что хоть поймешь вот этих лет... летающих непонятных полосок ну, не особо заморачивайтесь как и я пошли эти нахуй все летию быть как бы твари не старались уже всем очевидно что есть и... доброго постоянства здравого на пороге здравости у нас После ледяного дождя была присыпка белой хуеты. Ну вот на соседской теплице видать слои вот этого перепадного настроения шизойного. Все хотел сказать. Перемещаясь по своей весе, что в загородной подзасранской, что в засране, больше утверждаешься в том, что долбоебизм большинства это не внешний какой-то, помимо того, фактор. Это еще закостемелость их самих. А почему так? Да, почему так получается? Это каждый пускай спросит себя. Потому что... Для себя я вывел одно понимание. Пока вы не начнете следить за собой, вы будете там опираться на любую хуету, как причину. Вот там воруются, это миллиардами. Я там украл, рубль, или еще в каком-то ключе. Пока вы торгашество из себя не займете, вы будете в этом торгашестве не то что вариться, вот там нахуй уже сварились, и вы просто разлож... разложитесь полностью. Не говоря уж о трупоедстве, которое для вас естественно, большинство, я имею в виду трупоедство. Ну, это так называемая ваша мясная рыб, птиц и живности и морепродукции. Ну, буквально это трупятина, вы ее едите, поэтому вы трупоеды как бы ни было печально и кому-то может быть кто не осознает этого обидно но об этом речь сейчас не идет, потому что какой смысл кому-то что-то говорить если вы сами к себе не определились, Че уж кого-то слушать если вы сами не осознаете себя, что вы есть на самом деле, Че уж говорить там это если кого-то там слушать, это уж тем более вам не надо в таком ключе подойдем еще один момент да по поводу настроя самые болезненные удары всегда идут от этого, тех кого ты считаешь ближними и кто говорит, тебе больше всего значит э, значим я не скажу что это там могут быть родственники не родственники это у всех по всякому их непонимание это бьет очень сильно и ударяет Осознанно они это делают или нет, это другой момент. Но я не к этому. Вернусь к тому, что я говорю по поводу пищевых цепочек, навязанных вот этой хуетой под названием долбоебизм дарвинизма, или в этом роде биология так называемая. Коли для вас, само собойно, разумеющийся, вырастить какую-то жирность и убить ее, чтобы сожрать ее плоть. И для вас это нормально. Так не удивляйтесь, что кто-то к вам же относится таким же методом. Что вы для него такая же живность. То есть, которая скот на убой. Либо птица, либо рыба, либо тому подобное. Вот поэтому вас и называют большинство биороботами. Даже не биороботами, биоматой. Потому что они вас жрут. А кто вас жрет, те, кто вас выращивают. Это уже осмысляйте сами. И тогда не удивляйтесь, что меня убивает, за что, почему, зачем. Если вы долбоебы. Идете кого-то там куда-то воевать, убивать. Так не удивляйтесь, что и вас убьют. Око за око и мироздания никто не, отменит. не отменил и не отменит как можно грыз, идти кому-то одно дело прийти помочь что-то сделать а другое дело прийти и готовым быть убив... готовым быть убить тогда не удивляйтесь если вы готовы убивать туда, и вам такой же прилетит назад что странного то что еще вы в торгашестве и марионетками являетесь я уже объяснять не буду Пока общество, в кавычках беру, не уйдет, потому что обществом вы недостойны называться, большинство, вы просто сброд. И пока вы, сука, не осознаетесь в вашей своей, вы народом никогда не будете. Это первый момент. Помимо того, что вот эта вся хрень получается неосознанки. Есть еще один момент. Ну сейчас он у меня из башки вылетел. Сейчас пока притормозимся я продолжу. Итак, продолжаем. В общем получается, раз вы в этом торгашете для вас оно нормально, тогда не удивляйтесь, что вы рабы. Потому что вас используют и продают, и убивают и тому подобное едят и расшиняют. И вот эти вот э, твари двуногие, которым нормально. Вырастить какую-то живность И потом ее убить Пускай даже не своими руками А какую-то бригаду забойщиков Заказать По их пониманию Это с вас, сука, не снимает ответственности За эти деяния ебанутые, тварские Вы тоже, сука, будете отвечать И в этой цепочке вы тоже завязаны Убийство и жертвы так что вот еще что хотел сказать по поводу официоза, как бы они меня из башки не вытаскивали. В кавычках вас, сука, называю верующей в газеты, радио и телевизор. Я в том плане телевизор называю антенной, чтобы сам механизм не поганили. Его выбрасывать не надо, хороший экран с усилителем для просмотра здравого видео и прочего. Вы недоделанные свечка держатели, свидетели всех ситуаций, которые вам пиздят в этих новостях, клепанных самим же балаболами с антенны или с газеты. Выдумки вы в эти верите и вы это дерьмище еще воплощаете, потому что все, что вы, как говорится, соберете на веру во что вы погружаете свое внимание даже неосознанное, вы воплощаете об этом хорошо сказано было в фильмах бесконечной истории в открытую показали, что погружаясь в повествование вы его воплощаете, какая была война, хуй его знает ну, давайте на всякую хуйту наснимем, книгу напечатаем, бля. пускай вот в эту хуйню поверят и воплотят это прошлое да ладно они же все, блять, это Опирайся, что это правда То, что им в новостях пиздят Они же свечку везде держали Ходили, бля, свидетели ебаные Вот и получается то, что получается Здравые борются за всех А неосознанные борются против всех Даже не против всех, а А против всего живого, притом И здравого смысла вообще а кто верховодит вот это всем цирком, он только это, с вас сливки снимает, пенку, а кого-то уже это вылавливает, как пельмешки готовые, и пожирает. А все события можно откатать и переделать как нужно, исправить в том числе. Так что кто вы, где вы, думайте сами нахуй, думайте в первую очередь за себя, следите за собой, а не за кем-то. Мои дорогие, в кавычках, бревноглазые держатели. Вот такой вот мой сегодняшний, нынешний сказ. Условно сегодня у нас то ли 25-е, то ли 26-е, наверное, на июне такого вот ебаного белого лета. По навязанным начислению 2022-го. Когда вот вот гадости за окном не должно быть, это постоянное цветение по отношению все растительного грибного царства. Вас, дебилов, не устраивает. Вам нужны какие-то, блин, холода и прочее. Вы же все на глобусе, на которой рисованную карту натянули, живете. А вы башкой это не думали, почему вы все по горизонтали-то летаете по глобусу? А что вы вертикально не перемещаетесь по этому глобусу-то? Что, не доперло через верх перелететь или через низ? А может никакого глобуса нет на самом деле. И вы в какой-то выделенке находитесь. И совсем по-другому все располагается, все эти веси, за границей и прочее, поебень. А об этом же, сука, не думаете. Вот и получается. По вере дообрящите, да по деяниям да проявитесь. Вот и получается, что большинство гандоны продажные. А гандоны, ну просто презервативы, которых уже использовали, заштоплены бесконечное число раз, на износ. Вот и получается. Это печальная правда. И в моем понимании, да пошли вы все большинство нахуй куда-нибудь подальше. Из нашего плана бытия. Потому что из-за вас, блин, он катится в никуда, в убой, в уничтожение. В общем, это засоленные перчёные зонтики. Сейчас еще под этой тарелкой и будет банка с водой сверху. Портресс. Сверху ножки, снизу шляпки. Так начинаем фиксацию свежего ролика. Сиди у нас. Какой там? Так. 13 Или 14 Ой, блин, С этими числами. <coughs> Актюня. Потом, значит, Пусть порю что число, ролик сейчас мне никакой нет. Наверное, впечатление 2022 года. В общем, эти яблоки, огрызки пойдут в лес. закинуться. Сейчас идем мы к тому месту, где-то сумка была. В общем, эту сумку я выкинул вон куда-нибудь вон туда. Чтобы дворник ее забрал, выкинул на сумку. Самом тащить я не хочу. Тут видите и так дермища хватает. Дождик недавно завершился. Вот, блядь, волосы, да? Мусор закидали ветками. Блядь, какие мы умные. Он тоже тут да, всякая хуйня валяется. Я тут металл не собираю, хотя, коль пройтись, может что-то металлический найдется. Это я вот напрямую отворот пошел. Грибов тут <coughs> редкий случай. Рядовка. еще рядовка. Ну вот рядовки эти я заберу на обратке. Вон еще серые. А иду я именно за той сумкой, которую тогда увидел. А яблоки хочу раскидать, чтобы яблони пошли. Как-то так. Ну пока остановлюсь. Посох я сегодня не взял. Так как он пока у меня недодуманный. Пришел пока так сделать. И чтобы долго не это... Не повествовать. Сейчас мы ведро пока тут оставим. Хотя что-то оставлять. Берем вот так вот, допустим, горсть. Раскидываем огрызки. Где только вариант? Есть вот сюда. Чтобы вместо борща здесь выросли яблони. Можно тут накидать. Ну, Более-менее, скажем, ведро пока стоит. Пошел я сюда на холм. Тогда я вылез где-то вот тут, когда нож похерил, и залез где-то вот здесь, выше этой ямы. Не знаю в каком состоянии рядорки, вот эти, блядь, кошня оставляет за собой постоянно ссор. Так, чтобы ролик длинным не был, да, хотел бы я сказать попроще вам. Леша что тебе видал, ну, будет прекрасно, если они ее убрали эту сумку за собой. Считай, блин, еще рядовки. Но ее не могло так и закидать. Ее так и закидать не могло. Сейчас посмотрим, может, вон она валяется. Вот Подошли ближе Вот эта сумка Самое что прикол Вроде даже нормальная какая-то сумка Блин Вытащим мы ее отсюда Не знаю Что за там И как она там? Сейчас мы ее унесем в общем, Игорь тут тоже сумки выбрасывает. Ну, вроде как более-менее такие. И кто, блин, ее выкинул, хуй его знает. В общем, такая сумка, я сейчас ее в перчатке донесу туда, к воротам, там оставлю. Ну, не мои. Ну, вот теперь небольшие изменения за условности. Видите, вот белый шампиньон должен быть или рядовка это рядовки две молодые а тут у нас два зонтика молодых рядом вот поплавок серый он такой вот темный черный могу его тоже взять по он свежий да я там рядовок который показывал немножко набрал а даже три зонтика я не жадные, да но как говорится возьму всех благодарен лешему за его труды свежаки не я так кто-то спинет уже дебила ходит так что идем далее пока вместо посоха посмотрим какую-нибудь палку потом покрупнее Жасмин еще нормально. эти лайки буду лайки за мной убежали. Ни хрена ничего не ели. Иди домой ешь. Голодные бегают тут. Говорушки. Одна тут вылезла, но она нагребница, потому что уже такая полухайдаканная. Вот крупная еще есть. Я ее вот заберу. Это одна из разновидностей говорушек. Вот такая здоровенькая ну, там видно будет как че я в молодняке то вот есть дождевик один из разновидностей там поплавки тут поплавки сейчас без ну, подряд буду все олеи проходить туда-сюда посмотрим сколько грибов наберется я поплавки еще раз говорю не беру хоть они съедобные вкусные я их оставляю для того чтобы грибница разрасталась за счет них если они будут они все между собой объединят. и будут другие, они как основные такие. Ну идем далее. На всякий решил показать вот там где-то вот такого плана поплавок серый, Серик это созреть. Вот он. Ну а видите то, что он уже с моментами, что их съели. Хотя могут быть и не съеденные такие, да? Блин. Ну, уже смысла нет его брать, я его лучше раскидаю, вот, чуть поменьше. И расход у них это от цвета, разбег от бледно-серого, почти белого, да, почти черного, такого оттенка. Это тоже, скорее всего, такой же. Вот туда закинем. В общем, как-то вот так. Вот, по сути, они все должны быть такие, чтобы их собирать. А мелкие, ну, если кто-то мелкие банки засаливает закрутки делают вариант их полно по сути своя и пускай разрастаются за счет них идут другие границы ну говорю не за счет них а вместе с ним так вот еще нашел рыжика одного не знаю насколько он живой их трудно найти живыми в такую вот моментную часть они приходится скашивать и смотреть редко когда они остаются целыми это что-то такое, сказать, что он живой, это себе наврать. Он уже кушанный. Это он, скорее всего, вчерашний, его же кто-то сегодня подъел. Вчера был дождь весь день, я не ходил. Вот нашел себе еловое основание молодое, перчатку накинул, как ручку. В вот общем, такой посох. Червивый не беру, грибов хватает, сказать тракашки доедают. Все, думаю, придется возвращаться обратно в обитель. И другое ведро и идти уже на холм с ним. Ну посмотрим, как в зависимости от наполнения. Но скорее всего так и сделаю, если будет уже больше половины. Как... Ну, на данный момент у меня чуть больше половины ведра. Разные рядовки, паутинники. Помимо зонтиков. Вот нашел то вот шампиньон. Показывал. Я не знаю, смысла есть его поглядеть. Это насколько это не шампиньон. Или шампиньон. А. Да болт его знает Может даже зря вытащил Я его брать не буду блин, Зря его выдернул Ну не страшно В общем, нашелся для лопаты черенок Решил его Скажем так никуда на место Пускай прикопается мост Присядет Заберу сейчас черенок для копаты. Зайду обратно домой. И, как говорится, пойдем. Да, это уже не доснимал. Я тут прибрался, снимался на веранде. Таз жжег там всякого буду. Стремянку у меня теперь там закинута с рубероидами и прочее. Сейчас пересменка. Сейчас, блядь, да, за такие прыжки. Идет мелкий дождик, под который я тут хожу. Он самый такой мелкий. Вот у меня елка дохлая. Которая для чередка, для данной копаты пойдет. Которая тут у меня сломалась тогда в лесу. Пересменка. Возьму два ведра. тратата, пойдем сейчас в лес. Уже на холм. Блин, даже не знаю, какое лучше взять. Два ведра, конечно, жопу таскать. Наверное, лучше возьмем не белое, возьмем коричневое свои привычные, И, такие, и майку возьмем. Да, так будет здравия. Ты скоро отдыхай. Ладно, всем добра пока, что вы идем. Дальше. Так, вот можете увидеть здесь. Они вот такие вот. Грубо говоря, это паутинники. Я вот не знаю, несколько возьму штук. Да, здесь Со мной опять побежал. Немножко возьмем этих паутинников и пойдем далее наверх решил взять пакет вот еще они тут паутятся крупных возьму мелких не буду они также как поплавки серые вот эти разновидность паутинников идут как рядовки рядами как-то вот так вот сейчас более менее живые возьмем свежие а дохуя брать не будем ну они тоже любят хуя. Да, да. Тебя тоже засняли. Да, да. Блин. Ну, не ревнуй меня грибам, а. Дяденька. Все, а. В общем, немножко заберем. Иногда, как говорится, уговоришь лешего. И он тебе грибы выдаст. Нашел я лисичку молодую достаточно значит где-то еще должны быть у нас мелкий дождик идет постараюсь особо не снимать много потому что смысла нет обновление идет вон перепад был видите он молодые папоротники они жухнуть начали из-за перепадов из голений сейчас попробуем еще вот эту херню скинуть и пойдем далее ну в данный момент вот видите этот по вот та срезал, это кремовая рядовка, а то иногда я ее не, не так называю, бежевый, это кремовая, вот она, кремовая рядовка, тоже рядами идет в такую погаду, вот в основе она серая, еще должна быть синяя, фиолетовая, на холме, может все грузди есть. У нас лисички пошла, по-любому еще должны быть лисички, волнушки и так далее. Так, в общем, сегодня у нас, оказывается, 14-е по навязанным числением Актюня 2022-го лета по навязанным. Ну, нашел я строфарию сине-зеленую, два гриба. На участке у нас я не проверял, там ее грибница есть, этого вот деликатеса. Так... Мы ее забираем, вся вроде целая, вот, калина молодая. Где-то она буреет, где-то она слотевеет, но вот эти перепады не дают нет, растениям расщухаться и идти в новый цикл. Ну, хотя не цикл, у них постоянство этого обновления плодоношения, цветения и так далее, но ничего, мы практически пробили полетий круголетием, оживает естество. Дождики, конечно, точнее, дождик немножко не в тему, не по делу. Слишком часто, потому что должно нормально пролиться, питаться, уйти в оживление. Ну хоть и так тепло немножко получается уже нормально. Ну как-то так. Чуть поднялся. Вот видите. Вот, вот стоит, вот стоит, вон стоят. Там дальше стоят. Это кремовая рядовка на данной местности. Ну, некоторые червивые, некоторые нормальные. Нормальные я собираю, червивые я оставляю этим всяким. Турикашком, что тоже едят. На всех хватит в таком ключе. В перемешку с кремовым идет вот эта бура, синяя рядовка. И она чаще червила вот я одну среди десятка нашел не червивую. Это уж просто <смех> зафиксировать решил тут малость. Фиолетовые буры есть еще, ну там разные. По поводу буризма на выбор, как говорится. Их... Кто-то их, этими еще раз повторюсь, кто-то их называть паутинниками, но для меня не рядовки, потому что они рядами идут. Как-то так. Ну, пока он треть ведра есть. Порой вот тут ближе к трассе вот такая хуйта валяется типа, от краски, банки, я их не собираю, блин устал, блин то потому что какая-нибудь тварь блин, сюда идет дристать, еще там что-то, я тут особо это, не парюсь в этом направлении, ну устаешь от этого всего срача. Так он где лажу за грибами, в основном там собираю. И то посаду уже, как говорил, уже 5 лет там не трогаю, потому что засранцы, за ними смысла нет убирать. Засирает очень сильно. Убирай, не убирай. Это току никакого. Мы тут Уберем вот так, чтобы не мешало дереву. Да. Расти. Ну как-то вот так. В общем, вот эти стараюсь. Обламывать какие-то, которые вот так стоят, уже не стоят, кидаю на пол, чтобы они пошли в подпитку. Молодняк идет и нормально. Все это зарастет, здравый будет. Как-то так. В общем, хотел показать, что трава. Вот так если посмотреть, да, зелень. Как вот свежая весенняя трава. Она так и есть. Просто где как говорится меньше лиственных она там более зеленая потому что там листву и обновления нет вот этого пада ну нашел я сейчас вон волнушку тут в траве до нее нашел я более вот, живую вот, буро-синяя рядовка парочку целых он там снял получилось в одном месте ну, сейчас мы эту волнушку заберем надеюсь как говорят все Несмотря ни на что, если даже она слегка от того, мы ее срежем вот так. И более менее она нормальная. А то вот так. Ну идем далее. Со мной Рамзейсина. И где-то найдено, а вон найдено сзади. В общем, решили они со мной, чтобы по лесу пройтись. Все, их отправляю домой, не идут. Так, вот видите, я нашел рядовку бура синюю, одну срезал, все вот там спереди есть, все на наволновал, немножко сходилась вот видите она червивая, смысл такой брать нет, я оставляю она как и бежевая, не успеешь взять, может быть уже того, это целая, тоже они под листвой прячутся, Поэтому без посоха тут ходить, заекаешься, то есть все проверять, где там что есть. Тоже нормально. Тут посмотрим какая. Ну, вроде целая. Хотя блин. Может и не целая. Сейчас возьмем эту еще. Вот видите, их две. оп оп оп значит, закопанные. Ну, сейчас мы эту проверим. Сначала, ну да, ее подъели не будем брать. Так, это я заберу. Так и вот это нам тоже заберем. Надеюсь, нормально Ну тут опять же зависимости. Ну знает, ну возьмем от одной даже чуть -чуть того, что ничего не станет как говорится все во благо как-то так вот еще тут типа паутинника тоже заберем наверное его Тык. это разновидность рядовки только уже червивая Пускай ну в общем собираю сейчас паутинников я не за этом этого показать из чего я сюда залез-то. А, ёпки. Ближе к трассе сейчас. Поднялся мало на холм. Ну, уже не по холму самому еду, а. Грубо говоря, почти это дороге. Вот. Зонтяра. Высотой с ведро по факту почти получается. Сейчас мы его срежем тоже. Четвертый на сегодня зонтик. Хорошо. Так что я рад такой встрече. Ну, можно будет потом эту ножку косануть, грубо говоря. Вот сейчас мы ее косанем, чтобы она у нас, ну, грубо говоря, не мешала. Да, надо аккуратненько, может, там быть, чтобы все не порезать ничего. В общем, четвертый зонтик. ведро почти полное, пакет еще в резерве. Идем далее. Как так. Ну вот, можете увидеть волновод. Буквально волновод. Ну, три волнушки я вот пока вижу. Я их соберу. Шел я сюда не за ними. Шел я сюда. Тут у меня <свешим> с Лешем была очистка ответок. Момент. Ну, как и зомбик, появились невзначай. Вот еще тут рядовка тут торчит бурая, синим, вроде как, а, стоп, это не бридовка, это у нас паукиник, блин. порой крышки у них одинаковые сверху, так, это объеденная, блин, частями, что ли, взять, ладно, оставим я тут, остальные соберу, они посвежее, Пока вот так. В не всегда показывал вот такие места. Вот, вот тут к сосне приросла лиственная какая-то часть еще непонятная. Не могу сказать, кто это. Блин, дождь идет. Я тут пока эти коряги скидываю, ветки скидываю, сухие обламываю, мало. Ну, почти полное ведро набралось. Еще там волнушек нашел. Немножко паутинников там набираю. Опенок попался один. Живой, пеньковый. Ну, живой, имею в виду, который не червивый. Как-то так. Там он скинул рядом с березой сосновую ветку. И, в общем, как-то вот так. Далеко уйти не дали, Игорь, Леха. С вами тоже было бы веселее вместе ходить. В общем, два масленка нашел. Не знаю, в каком состоянии. У меня уже теперь как традиция, что какая-то получается. Я в том плане ну, целые, смотри-ка, целые маслят, На 10 тоже целый. Сейчас аккуратно его тоже срежем. Я ножик уже залатал с раза. Он у меня мало стреснул, Тоже целый масленок. Смотри-ка. Красота. <соценно> <соценно> да, Миша, это <соценно> тоже она есть там. Не только беляки собирай, но и другие съедобные. Их уйма видов разных тебя они там тоже растут в принципе но это пожелание всем кто здравый на пороге если как говорится сомневаетесь не берите и не пинайте пускай другие соберет кто знает а мы идем далее я так еще восьмерни свои не сделал которые наметил так вот нашел разновидность опять их я наверное брать не буду мне хватит этих <смех> моих, я их оставлю, пускай растут и перетрушиваю почву. Ну, там еще рядовка стоит, свежачком вроде как. Все подряд я брать не стану. Так же как поплавки я оставляю серые, чтобы они грибницу распределяли в таком ключе. Все берем. В общем, такие паки я выкидываю. В общем, от бурелова мало. Часть разгрузил я, идем далее. От грибного бурелома разгружаем тоже. Всем добра, доброго, прекрасного села. Как говорится, вон еще рядовка стоит. Всегда это, Вешай в помощь, если вы с ним в ладу с лесом. Получается. А теперь система охреневантуса включилась. И набрел на полянку рядовую. В общем, сейчас это все буду собирать. И буду собирать уже в пакет. Дабы, чтобы звера ничего не уехала. Сейчас вот думал рядовка. оказался это шампиньон. Лесной, деликатесный. Две штуки. Мелкий. И покрупнее. А раньше тут рядовка шла. Ну ладно. А вот еще еще нашел один смотр тоже спилен тоже получается обновилась грибница чудесно три шампиньона лесных о котором я уже давно запамятал, так как они грибницы то расхерачили, потому что он там сирачит их и наиболее а грибница была где-то где-то вон там даже. все перемещается в лесу как угодно где угодно в общем завершение всего ролика вот у меня в основе маслята тут и кремовые рядовки там где-то еще еще тут два зонтика сверху мелкий с ножкой и молодой тут чем-то желтый опенок был Но не столь важно Но главное то что грибы есть собирайте Судите во благо, созидайте лес, чистите лес, лес, и вас дарит грибами. Всем добра, доброго, приятного всего. Как-то так вот, на сей момент. Небольшое послесловие по полному. Полетие, круголетие, или летие, или вечнолетие, по-другому его назвать. Нормально. Много сейчас мол, обновления травы, кустарников, каких-то плодовых обновляется. Ну, цветут я уже показывал тут бархатцы цветут по вот соседей похоже где то молодые почки расцветают на растениях но блин, перепады не дают им нормально этого искусственной сырости вот этой не влажность а сырость получается вот эти верующие неосознанные которые верят что все пиздец, пришли холода прогнозы там всякие это занозы всякие гороскопы так называемые программируйте сами вы пространство с чем согласились то воплощаете раз большинство соглашается с говном говно получается на всех расхлебывать приходится всем с посохом пока я пока не ходил пока у меня тут лежит на втором этаже как говорится доходит до ума потом скорее всего найду эмаль какую-нибудь приобрету или как там будет это уже не важно пойдем потом с ним по лесу в общем получается за счет того что большинство по своей я не знаю непробиваемости как говорится в таком ключе но как это большинство навязываешь же тоже не будешь насильно мил не будешь но. он крыжовник до сих пор нормальный да и томаты в теплицах более в теплице более менее нормальные там еще у нас они с плодами, огурцы тоже. Ну, с учетом перепада, я уж не заходил там, хоть одна форче открыта, чтобы сырости не было, блин. Может, и у меня и киви там же стоят еще. Смысл-то в том, что должно быть нормальное полете круголетие без всякого мозгоебства. Все летие так называемое, вечнолетие. А не то, что навязывают эти твари жизни сосуще которым зима не нужна. А почему не нужно? А потому что они торгаши. Им надо вам впарить утепление. Те, кто это, на машинах катается, на самоходках, им надо там смену резины на зимнюю, масло, ну, масел или там прочие там эти, подготовка к зиме так называемой, и все загоны. Та же, какое-то, утепление того, сего. Это же все торгашество, навязано, искусственно сделано, это погада. У нас было всегда по лети, Яростное цветение плодоношения, когда каждое растение цветет и плодоносит единомоментно. И там любая стадия плода уже есть. От зачатка почки цветочной. Так же, как листьев. Они спокойно падают, обновляется все нормально. В постоянстве, никаких циклов. Все в постоянстве. Цикл – это циркл. Циркл – это круг. А там постоянство, там нет вот этих кругов. Там все постоянно. В естестве, в природе, как часть его. Как-то так вот. Ну осознавайте, пробуждайтесь, что вам еще сказать. Насильно умел не будешь нигде. Не... А когда неосознанное просто получается, нарушает волю осознанных, это тоже не здраво. Когда осознанное его общее благо делают, ну тут уж, как говорится, пока большинство не пробудится, блин.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 Так, доброго всем здравия. В завершение такой небольшой момент сделаем. Луну уже показывают с неба, да? Там всякие там якобы новолуние, Очень В общем, вот буквально ватный диск берете вот так вот, блин. И его слегка поворачиваете в таком ракурсе, что он отгибается. Вот, грубо говоря. Загнутый, нарастающий. И вот так они его раскрывают, раскрывают, раскрывают, а потом обратно закрывают, закрывают, закрывают и убывающий. В общем, голография хренова, подсветка, тем кто не понимает. Сегодня у нас 30 дикюня, Я завершу ролик данным куском. Снег мелкий нашлепали. Ну, забор, как видите, так примотанный, пока так ждет своего момента. Пока эта лажа белая за окном, пакость, смысла нет возиться, в общем, в таком ключе, ну, всяких моментов хватает, но ничего делать не буду, потому что никакого желания нет, это ёбаная зима, нахуй, ненужная, это гадство. На Вагаде тоже туда же. Нахуй не нужно дерьмище. Хотите версии, хотите нет. Ну, гадство не отмечаю. Скажем так, праздники в кавычках не отмечаю, гадство не привечаю. В таком ключе я скажу. Ну, как-то так. Доброго всем постоянства. Не знаю, там чудища и луну это сразу заметит. В общем... Над ветками, вон там, светится хуи-то. ты, я хотел зафиксировать. Что-то не особо оно идет, да? ну, давай, раздвинься. Еще. Мороз и солнце для дебилов. которых твари все сосут. В общем, это хуета под названием Хуйна, Луна, голограмма сраная висит. Сегодня у нас шестое по навязанному числению Янвюля. 2023 по навязанному лето. Ебанутого такого, да? Лайдосина. найдено точнее. В общем сейчас кормежка псандров, потом я тут свои дела делать будем. Продолжаем. Мало что долбоебизмьме животного толка. Вот допустим <смех> уличные какие-то кошки, <смех> либо псы, неважно, которые какие-то педоразы зашугали. Они приперлись к вам на обиталище. Типа того. Ну, житье-бытье в таком ключе. И когда вы их кормите, идете там это, кормить, они широебятся от вас. Куда-то, нахуй, неуваримый Джо. Вопрос один. Вы их пугали? Нахуя от вас широбится, блядь? В общем, долбоебизм этот животного уровня. По мету долбоебизм полный. Ну ладно, это, хуй да с ним. Смысл-то не в этом. А факт остается фактом. Вот это вот искусственная зима, которая ныне крайняя, даже правильно сказать, завершающая последняя в вагоне пидораса в жизни сосущих. Которая уже все Клеят свои ласты, когда жизнесосы даже своим рабам показали, что по календарю все это перещелкивается, включается тут дерьмище жизнесосущая, пиявка. убивающее растение, ни хрена растения не спят, блядь. Вы попробуйте нахрен беременную деваху, засунуть вам с угроб какой-нибудь нахуй, и голые еды да весны оставить и посмотреть, что с ней будет из цвета, с плодом ее, с чадом нерожденным. Вот примерно растения в таком состоянии ушли вот под эту сраную зиму. Где с цветами? Где с этими ягодами, недозревшими, считайте, там косточки не созрели семена. Повезят, если что-то от этих семян будет только. а так это разлагается все нахер, большей части. Ладно, если это не, об... не лопнут эти защитные слои коры у растений, они, скажем так, <coughs> дадут новое. А если большинство, блядь, с этими пидорасами, алатровскими, которые подосрали, блядь, с этой ебанью, не охали-ахали, Идет не потепление глобальное в том говне, которое эти пидорасы там это прожужжали, идет восстановление естества, вот этого так называемого в кавычках климата, а на самом деле полетья, потому что ориентир по лету, а не по гаду. Когда все тепло, светло солнечное ясно, без жары, которая искусственная, без холода, без всякого пекла ебаного, без мороза сраного, Леденящего, блядь, ветра, который нахуй не нужен такой ветер, блядь. Сколько молодняка у Хайдака или Пидораса эти, и те, кто им это, скажем так, под них прогнулся из большинства вот этой толпы долбоеба. Ванна сейчас пробуждается, там из брода народ это выявляется, а так бы вообще жопу было. Кому нужна зима, идите с нашего плана бытия в никуда, вместе с теми пидорасами, кто на ней наживается жизнесосами разного уровня. Ну и в завершение всего ролика, чтобы не растягивать, что хотел сказать. Как бы кто ни говорил по официозу, если вы такие, грубо говоря, умные, вы не повторяйте за заученной хуетой, которую преподавали вам, преподносили, заливали в мозги, засирали садиками, школами, универами и прочих хуетенью СМИ. Возьмите, вникните, поосмысляйте вокруг происходящее. И тогда у вас вся эта зима, эта в кавычках зимняя сказка, погань это сраная, сразу она в никуда уйдет, потому что она нахуй не нужна. От этой зимы только беды, горе, и ничего хорошего. Не говоря о других вот моментах жизнесосущей системы ебаной, которая благодаря той же сраной зиме убивает наркотическими ядами в виде алкоголя и прочей отравы, которые она подсовывает, когда есть много всего здравого, которое не дается, а распродается, либо. Утилизируется, в кавычках говорю, потому что выбрасывается на свалки всего и вся И вещей, и всяких устройств, и механизмов Виде машин, автомобилей так называемых Сколько он это, фруктов, овощей выбрасывается в никуда, блядь Ладно, если живность их там какая-то лесная съест А так это все в никуда уходит Потому что торгаши, как мы, блядь, раздавать будем? Мы же наживаться будем на вас какого хуя нам раздавать? А потому что разворовывается то, что должно отдаваться. И продается в этих магазинах, которые должны быть пунктами раздачи товара. Вот в чем смысл. Ну ладно, осмысляйте, больше не буду ничего такого говорить. А по поводу крайнего стиха я его озвучивать не собираюсь.